Бывший директор певицы Софии Ротару и промоутер Сергей Лавров заявил, что провал российского тура Таисии Повалий связан с ее украинскими корнями. Уточняется, что последний тур Повалий был сорван, продажи билетов были очень низкими, а в нескольких городах концерты вообще пришлось отменить. Все прекрасно понимают, что она с Украины. А сейчас наши граждане настроены очень патриотично. И не разбираются, на чьей стороне повали или та же Лорак. «Понимают, Украина и все не хотят идти на концерт», заявил Лавров. Промоутер также добавил, что не удивлен провалу турне Павали, так как певица никогда не собирала залы. «Всегда, что называется, три коллеги в зале. На моей памяти у нее не было успешных туров», сказал он. Ранее концерты Таисии Павали отменили в Чите и Улан-Удэ.